Вот смотри, родился у купца сын. Он сына отправил к немцам учиться в подмастерье. У парня получилось. После этого вернулся домой, приставил его к делу. Это вот история нашего с тобой сегодняшнего гостя. Впервые мы с тобой разговариваем с нормальным, во втором поколении предпринимателем. И я надеюсь, что в будущем вот так оно все и будет. И быть предпринимателем это станет ну, такой хорошей семейной традицией, хорошей династией. Ну, наверное, и опять же, очень интересно, как они там э, в Немеции учились. Вот ты же помнишь песенку такую, да, там, во французской стороне, там, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете? Как жгли, это же золотая молодежь, можно же спросить, куда ходили, чего разбили. Ну, какая такая, мы об этом обычно я не знаю, в Татлере читаем. А тут ну, человек придет. спросить конечно, спросим, но ведь главное, никуда ходили. А что получилось? А успех определенный налицо. И это, наверное, самое интересное в том, каким же образом удалось на вот этой немеччине вырастить человека, которому не страшно отдать свой родной взросленный бизнес. Привет, меня зовут Павел Титов. Я возглавляю Русский винный дом «Абрао-Дюрсо». У нас уже 4 винодельни в России и одна во Франции. Наша основной вид деятельности – это виноделие, конечно. Общая выручка группы около 11 миллиардов, с почти 3 миллиарда EBITDA и 1,5 миллиарда чистой прибыли. Другие мои проекты – это «Варяг Файджим», сеть залов единоборств и несколько других там, сельхозактивов, которые в том числе производство мясо курицы, здоровое. Я семьянин, у меня три ребенка, жена, с которыми мы очень любим путешествовать по миру. В свое свободное время от, и от работы, и от семьи я люблю кататься, ездить, куда глаза глядят, на мотоцикле в разъдумьях и в медитации, ну и соответственно увлекаюсь единоборствами в том числе. Всем привет! Здесь шоу Первый миллион на канале Один из Битрикс для бизнеса. С вами Денис Самсонов, мой коллега Павел Кушелев и наш сегодняшний гость Павел Титов, председатель совета директоров группы компаний Абраудер Павел, добрый день. Приветствую. Наше шоу называется Первый миллион, и мы бы хотели начать с того, насколько это определение применимо к вам лично, к вашей бизнес-судьбе. Был ли момент в вашей карьере предпринимателя, когда вы почувствовали. Я теперь э, человек, который сам заработал свой миллион, а не, а не только наследник э, семейного состояния. Ну, это еще было доносом, как я стал вот непосредственно таким э, предпринимателем в полном нашем да, понятии. Это еще было, в, когда я работал все-таки инвестиционным банкиром. И да, у нас там до э, достаточно грустного до 2008 года, у нас были еще года похлеще, по-не, по, повеселее и, в общем-то, тогда я полностью понял, что я хорошо заработал и, в общем, вот именно прочувствовал этот момент, когда мне прислали мой бонус, то, что вот оно, я это все-таки состоялся, ну, было весело минут 15 в целом, потом <laughs> начал думать, куда это тратить быстро. И куда же, куда же, первый миллион это же... Да слушайте, ну, честно признаться, особо, не, поскольку возраст был еще другой, и это и на самом деле, по-моему, кроме небольших подарков в виде там, машины, мотоциклов себе и жене, все остальное как-то у нас ушло. там В отпуска, в какие-то хорошие поездки, в... Все остальное еще никто особо не задумывался по-моему о каком-то там вот стратегическом размещении тем более честно признаться я как банкир на то время знал что инвестиционное размещение с миллионом ну такое То в общем-то можно разочароваться в этом возврате ну не системно и поэтому по сути ну просадил но момент запомнился да Момент был запомнил да? такой, он остался за рубкой, что да, вот отсюда уже я ну, уже, да, как да, же, сам состоялся, да. вот, вот, вот, вот вроде как умею, теперь, <laughs> теперь что дальше. Да? Павел, а какой это год был? Сколько вам лет было? Это мне это был э, 2007 год, мне было 23. 23 примерно, да. То есть 23 года, а до этого 23 года вы были просто членом семьи, очень обеспечены сначала советской, Мощный, mm -hmm, да. а потом стремительно взлетающий в Новой России. А скажите, а вот у вас была своя кубышка? Вот вы понимали, что... Вот семья, а здесь это мое. Может быть, я накоплю, я не знаю, на завтраках эти миллион. Вообще, это внутри вашей семьи вот это ощущение, зарабатываю или нет, оно имеет смысл? Нет, ну нет, честно признаться, такого нету. Мы все-таки у нас коллектив семьи уже достаточно расширенный, и практически все работают на благо семьи материальное или иное. Да? И тут у нас все-таки мы не считаем себя какой-то там там сами по себе все время стараемся иметь какой-то это как это общак что ли называется я да? хотел сказать общак вы первые сказали да? Да, есть, да. есть семейный общак а как он выглядит это, это что фаянсовая какая-то большая да, да нет но ну, это понятно что это там опре определенные структуры которые держат наш в общем-то, да, по-разному на самом деле, да, то есть то же самое там достояние Обраудюрсо это это по сути наше коллективное достояние просто напросто, потому что там за небольшими исключениями работают практически все, даже не постоянно, может на какие-то там проектах, может не, ну там если мы получили чистую прибыль в Обраудюрсо, мы там она там не уходит мне или там еще кому-то в семье, ну это, ну поехали отдыхать, не знаю, там, если покупаем где-нибудь какую-нибудь недвижимость, то она общая недвижимость, смысл, э, там, нас, ну, наслаждаться своими победами вместе все-таки. А есть такое понятие, как family office? Есть ли какие-то специальные люди, которые занимаются именно финансами семьи, а не каким-то отдельным предприятием? Есть, я стараюсь, честно говоря, это больше систематизировать, поскольку это, в общем-то, когда я ну, вот, изначально пришел уже в семейную группу, это, в общем-то, моя работа была. Я как раз это называлось у нас казнач... казначей группы. И, по сути, будучи в то время банкиром, я пришел, в общем-то, на... Некое там улучшение, исправление ну, инвестиционных портфелей, которые были. Ну, все-таки года были сложные тогда, 2008-2009, там, в -то. Потом у нас появились, в общем-то, уже у меня появились, когда я там начал больше и больше роль брать все-таки в российском бизнесе непосредственно, то, ну, научили, ну, конечно, там, пришлось нанимать э, людей, занимающихся там, непосредственно внутри группы финансами, Потом, опять же, вы понимаете, private banking никто не отменял, значит, соответственно, те, кто предлагают что-то, занимаются нашими банковскими счетами, недвижимостью, ну, для этого все приходится там, да. Вы когда приезжаете в Лондон, вы дома? Уже нет. На самом деле, очень долго мы с женой ностальгировали по лондону и сейчас мы так мы очень очень нравится приезжать в Лондон надо сказать то есть там, не, не, там недвижимость до сих пор есть какая-то и общем, а так. где вы там жили баттерси парк это вот как раз если брать челси как раз на другой стороне с замечательным парком прямо там в семи шагах это было классно вот ну в общем то мы просто делал кроме даже недвижимости там никаких не осталось и мы когда приезжаем мы вот приезжайте кайфовать там надо у всех да. где-то у вас в лондоне но когда ты начинаешь связываться в общем-то такой ну с неким толстокожностью в, в делах англичан э когда ну сложно иногда бывает правда сложно на базовом уровне там в общем-то быстро дела поделать откровенно говорю то есть все все в москве движется намного быстрее намного э -э, да да не ладно, всегда эффективно да серьезно быстрее реально реально быстрее вот и сейчас конечно когда мы ходим мы там ходим по местам что-то носталь... ностальгируем но полностью даем отчет, что уже не дома. То есть уже как бы все-таки дома, наверное, здесь. Ну и тем более бизнес у нас такой, что ну, его надо любить как место. И, в общем-то, тут уже как-то сменились наши приоритеты. Довольно занятный момент. Странное дело, у меня самого было такое же ощущение, когда приезжаю в Москву откуда угодно, в том числе из Лондона, в том числе из Нью-Йорка, в том числе из Силиконовой долины, ощущение, что здесь скорость жизни выше, как будто бы смотришь видео на Ютьюбе с полуторной скоростью. Не замечал такого? Ну, из Нью-Йорка точно не замечал. М -м -м, ну, Силиконовая долина – деревня. А Лондон для меня – это же такой музей какой-то на колесиках дорогой. Бог его ведает. Другая история, что, конечно, Москва сейчас очень такая смарт-сити. Может быть, об этом говорил наш? Кстати, обратил внимание, он сказал, что Лондон стал тем Лондоном, который мы знаем и любим, после того, как в него приехали русские. То есть, может быть, это, знаешь, такая идеальная небесная Москва. Небесная Москва, куда вот эти русские привезли китайцев, куда арабов. привезли индусов, арабов, где очень вкусно стрит фуд. Вот вот что для меня лондон я не знаю вот эти вот древние какие-то строения и все доступно относительно и и вкусно и интересно я не знаю как это ну почти как в москве почти как в москве не совсем еще но они стараются бог ведает Кроме скорости, Москва и Лондон чем-то отличаются. Насколько Лондон закрытый город? Любит рассказывать о том, что есть некие круги, есть некие места, куда человека не местного просто не пустят никогда, сколько бы вы лет не прожили, и сколько ну, бы вы с ними кажется, гребли, это не Это было занимались. еще во время моего отца, честно признаться, и были такие клубы, где надо два референса, значит, и, э, всегда, значит, просто там в ресторан сходить условно. Говоря. Это правда были такие. Но сейчас Слушайте, у нас такой там комьюнити живет разношерстных наших э, бизнесменов, да, и, и честно говоря, мне, мне не кажется, что у них есть какие-то ограничения по вступлению там, в некие сосайти есть так сказать какие-то вещи по национальному признаку там условно говоря каким-то пакистанскому да ну, ну, там, ну там я не ну какой-то да да ну куда в общем никто особо и не рвется иногда, зачастую но э, я я я вижу лондон как уже не не англию честно признаться а это такой же такой какой-то смесь абсолютно культур которую вы плавильный котел да но... ну слушайте, когда мы приехали туда в 90-е года там пардон ресторанов-то не было толком, да, то есть там, в общем-то, гастрономия она появилась только с приездом русских, арабов, китайцев отчасти, там и так далее. Это это на моих на наших глазах там Лондон становился такой, все-таки из там столицы Великобритании в становился настоящим таким метрополисом. И вот это вот, ну это было интересно, да, но и в общем-то сейчас полностью даешь отчет то, что одно ну, это уже не не англия скорее да это все те же самые традиции это все очень красиво это это очень красиво завернут но тем не менее даже основной элитный потребительский рынок там не не англичане ну так там и язык как он теперь называется british modern language BML, ну, ну вот да, да, вот да, вот да да да Я, правда, Я это... да и майский бы, да такой, очень интересно да. Вот. но э, в целом, конечно, это абсолютно, наверное, уже отличается от традиция, а, а разница между Москвой и Лондоном на самом деле минимизировалась. Э, ну, кроме того, что туда там нужно далеко лететь, но, во-первых, люди примерно те, кто не чувствует себя ограничений в передвижении, они с ними можно там встретиться, и здесь встретиться. Так может быть это не Лондон, а ваш Лондон? Здесь какая-нибудь условно причистинка, я не знаю, и там какой-нибудь мейфейр. И там Нет, и там я, русские. Я, я, я, ну смотрите, ну Лондон, он как бы и, и откровенно говоря и создан, да, там все-таки для тех, у кого есть и причистинки и возможность значит, поехать перекусить в Лондон. Есть ли ценность в дипломе бизнес-школы, ну MBA, например, вы же сейчас являетесь ну, не просто выпускник, но вы же и в том числе, наверное, наниматель. Вы берете да. на работу менеджеров среднего звена, руководителей. Вы смотрите на наличие бизнес-образования? Смотря где, я не считаю, что бизнес-образование – это там, вот абсолютный постулат для поступления. Это скорее важнее, когда ты нанимаешь молодой персонал. Мне легче, я, мне проще понимать, чему их обучали и как их применить, если я вижу бизнес стадис или корпфин, или там что-то да, такое. Когда к тебе приходит человек с там, хорошим математическими образованием, но в отдел маркетинга, ты плюс-минус понимаешь, что да, наверное, его применить много, но как, пока ты его применишь, ты голову себе сломаешь. Вот это вот чуть... То есть, совпадаемость образования я считаю что она не ну прям вот не не стопроцентно нужно и мы не отметаем людей но это помогает павел а вот такая просто элементарная вещь потому что помимо каких-то навыков и я не знаю знаний в университетах вообще не бизнес-школе конкретно обычно люди обрастают связями понятно что у вас там Русская диаспора, семья, еще что-то. Но там появились какие-то университете связи, которые имеют смысл вообще. Вот я не знаю, какие-нибудь э, ваши нынешние контрагенты, с кем-то вы работаете, что-нибудь. Я не знаю, как. -то -то. Честно признаться, много хороших друзей появилось, э, с которыми мы до сих пор. Но чтобы так вот э, по бизнесу полезных контактов нет. Не -не -не -не ну и в целом этот а друзья-то русские? Это, да, ну русские, нет, и англичане есть тоже. Там, ну, про, там, э, конечно, с ними чуть сложнее стало э, там, видеться, но тем не менее. Э, э, очень много разных э, друзей там, и из Индии, ребята и из Турции. Ну, в общем, там э, все более-менее на уровне, но у нас никак не, никогда не сложилось каких-то деловых отношений. Не... Индия большой рынок. Ну, Кита, не, а не, еще не, не, не для шампанского а. этот волшебный переход от э, управления финансами от работы в банке к винному бизнесу они вообще довольно не близко друг от друга расположены э, опытный инвестиционный банкир вообще может наверное управлять чем угодно вот если бы семья купила железные дороги вы бы с той же легкостью возглавили это направление ну смотрите я думаю что э... Возглавить можно все, что угодно, другое дело, что ты получаешь как отдачу. Вот. Может быть, я также управлял, но, может быть, меньше от этого кайфа получал. А получаете кайф сейчас да, от управления? Да, ну, конечно, слушайте, ну это красивый, знаете как, у нас все-таки без лишней скромности удалось из очень красивого дела сделать достаточно красивый бизнес. Это очень нечасто получается ну, в винодельческой, по крайней мере, сфере. Есть некрасивые и успешные. Есть, есть есть есть красивые, их масса. А вот э, прибыльных и успешных их значительно меньше, на самом деле, потому что это это длинные, достаточно такие уязвимые, ну, рисковые деньги, которые общем, надо вкладывать. И тут, наверное, конечно, тут надо отдать должное, что в общем-то и я сказал, я в общем-то почему изначально казначей я в общем-то не лез в ключевые управления. Ну, потому что я там поклялся, что я не буду эмоционально в это инвестировать, но это я себе набрал. А во-вторых, я правда не считал, в общем-то, полную, ну, стопроцентную применимость в... моих скиллов в виноделии, потому что, ну, куда? Я... Это сельхоз, в который даже, когда будете банкиром, никогда не разбирался. Да? Я разбирался в многих отраслях, но, в общем-то, не... А вообще, простите, ин... инвестиционный банкир, мне кажется, что это что теоретической математики вообще неприменимо, ну как бы вообще Нет, не близко <сؤال> к <сؤال> реальности. Нет, смотрите, ну это это, дайте объективно говорите, это может быть я себе в камень выгараю, но это консультант, это, это это нормальный финансовый стратегический консультант, который кроме того, но единственная разница между просто консультантом, который тебе пишет стратегию и как бы э -э адио как правило, эта, эта стратегия, она должна быть подвязана под конечный результат в виде IPO, выпуска бандов каких-нибудь. Но, в общем-то, есть та транзакция, которую ты сделаешь в результате. Поэтому, в общем-то, чуть банкиры чуть более инвестированные люди. в смысле Чуть-чуть более практически... Да, наверное. Но, но опять же, я не, я не отрицаю того, что это такие же консультанты. Другое дело, то, что те скиллы, которые ты получаешь как инвестиционный банкир, ты, в принципе, можешь там за достаточно короткое время достаточно неплохо разобраться в бизнесе в отличие от там других начинаний в виноделии у нас всегда была идея то что это должен быть бизнес масштабный и это в смысле вот вот здесь я срос. вот как масштабное мы умеем да? там это это уже поэтому у нас там не это не винодельная брау дюрсо не, это не группа компании дюрсо там мы не мы конечно начали инвестировать в качество шампанского прежде всего но а Дальше-то что? Ну, как бы, ну хорошо, сделали мы. И Как я потом выяснил, на горьком опыте, что сделать хорошее вино это даже не пол делает, честно признаюсь. То есть его надо еще профинансировать, промаркетировать, продать. Вот продажи значит, мы этим вот занялись прямо на второй, второй стадии, пока зреет у нас уже более менее понятно нового качества вина. Мы начали приобретать торговый дом, который уже потом несколько реинкарнации уже с тех пор совершил и теперь у нас там полная своя дистрибуция. И именно так, в общем-то, то там знаменитый бренд, который там, в общем-то, несколько ну там почти десятилетия особо не всплывал, да, он начал все-таки доезжать до всех полок. И вот и этот стратегический подход, да, есть эмоциональный. Это, на самом деле, честно признаюсь, что скорее по эмоциональному и по визионерскому подходу тут отец больше работал и я тут как раз вот и применил там некие свои скиллы чтобы вот, вот, вот, там, отец горит вот б б вот туда надо значит ну и соответственно а у меня есть инструменты как туда привести ну и там, многие года спустя в общем мы потихонечку туда доезжаем Сколько лет вы разбирались, вы сказали, что как инвестиционный банкир вы можете вникнуть вот сколько времени потребовалось. Я, я в бизнес вник достаточно быстро, честно говоря. Но ну, я сейчас не могу там, назвать там, месяц или 15 там, месяцев. Но э, на то время бизнес не очень был сложный. То есть он такой... Ну, была винодельня, был какое-то маленькое значит, начинание в продажах. Э, и некая команда, которая там, ну, в принципе, пришла сравнительно недавно, на самом деле. Только мы в начале своего пути были. В чем сложность удалось, так это разбираться в виноделии. Я был только, знаете, как это, потребитель-энтузиаст. Заглубленный, как многие из нас. Ну, кстати, а может быть и нет, я именно энтузиаст вина? Ну, даже не шампанского, я бы сказал. То есть игристое вино для меня вообще как бы такой чуждый напиток был. А тут он как раз пришлось на нем специализироваться, по сути. И вот здесь я очень долго, да и до сих пор на самом деле учусь, отчасти ну конечно не там не на курсах с там или что-то а именно на производстве когда в лаборатории когда мы там начинаем дегустировать все там с собранного винограда до уже конечного продукта Это этот весь год органолептического анализа это вот это целая история, на самом деле. Это первые два года было очень весело. Потом ты понимаешь, что у тебя там сейчас или желудок заржавеет, или зубы выпадут, или что-нибудь еще. Вот это такая, это дегустационная работа. Сейчас вот надо сказать то, что там ну, специалистов палкой не загонишь. На... Слушайте, вы когда дегустируете шампанское, вы пьете или выплевываете? Принципиальный вопрос. Ну, первые два года пил было весело, но вот нет, выплевываю. сюда Серьезно? А ты не знал? Я видел в фильме, я думал, что это... Слушай, люди виски дегустируют, можешь себе это представить? Нет, конечно, надо выплевывать. Нет, но я вам могу сказать, что 120 образцов в день, у вас и выплевывая, банкет уже нормально состоялся, поскольку все-таки он... Да, Через как-то капсану да, да, туда абсорбируется. Да, это, Там, шипит, да. да. Нет, я более того, что я ввел эту. У меня был бунт такой некий, то что как бы ну советские и российские виноделы в общем такой дурацкой привычки не имеют выплевывать. Ну, люди стар... Да, люди вообще то старались, да, поэтому... вот и все-таки мы я устал читать эти заметки после 40 образца такие ну, уже такие со смайликами знаете вот поэтому все таки мы с нашим французским консультантом решили ввести значит приказ что мы построили отличный дегустационный зал со всеми раковинами со всеми значит про этом просвета ну, вот там все вот инструмент профессиональной дегустации но она подозревает сплевывать поднялся бунт значит сначала пытались иностранцы Во да, вообще и что они себе позволяли жал жаловаться отцу начали значит типа вы своего значит этого Рянова. расскажите про русских виноделов ни один и не два моих знакомых которые начинали производство чем-то не было в россии ломались на том что русский сотрудник на производстве на серийном производстве не способен к регулярному и четкому выполнению стандартных операций и на этом все портится удалось ли вам так столкнулись ли вы с этой проблемой если да то как вы ее преодолели очень сильно столкнулся ну во первых как вы понимаете в отличие там от других профессий виноделов в россии производится не очень много и на самом деле есть пару всего вузов которые на данный момент выпускают кадры из которых хотя бы можно доучить потом потому что готовых кадров практически не выпускается. У нас были легенды в мои, мы ходили напротив, пищевой институт, кафедра брожения. Брожение, да. Это, нет, это, это хорошая кафедра, они... Уме... Нет, понять, что, что Там очень много анекдотов. В, в, выпускники оттуда хоть табуретку сбродят, в принципе. Да, я говорю, сам писал, сам бродил. Да, да, да, это, это, это нормально. Это, да, Но все таки мы-то... все таки брожение брожением, а как бы вино надо сделать еще, к тому же, хорошее. И тут, конечно, надо на дополнительное образование посылать. Мы, это, в общем-то, это активно делаем, но для этого хотя бы человек должен выходить из университета ну, там, с одним иностранным языком, как минимум, чтобы ну, хотя бы его куда-то послать. А um, куда-то это, видимо, Италия или ну, Франция? Ну, во Франции. Ну, поскольку у нас там, вот, опять же, такой мост с Шампанью, да, мы в Институт Энологии Шампаньи посылаем. И, ну, или там... Ну, на самом деле, мы даем выбор, потому что... Институт чего, простите? Энологии. А, Эн... Энология, винология, Эн... винология. В... В... Да, винология, <свят> да. Эм, вот, и... Э, э, в общем, в целом, конечно, э, тут... Ну, не просто так, у нас э, всегда присутствует на земле консультант, э, главный винодел у нас сейчас, на данный момент, это Жорж Блан, э, бывший, э, бывший шеф э, как это, подвала э, Мэта Шандона, и еще многих, в общем-то, в системе его Вимича, приехал к нам и, в общем-то, постоянно у нас работает. И, конечно, там он пытается воспитать молодого Он живет в Абрау-Дюрсо. Он привет. прям живет в Абрау-Дюрсо. А там, у, у вас есть в Абрау-Дюрсо маленькая, как это, французская сторожка. Я, я правильно понимаю, да. что в Абрау-Дюрсо 150 лет живут французы. Да. По одному, по двое, по трое. Да. да? Не, ну, там вот когда еще во времена, там, когда приехал Виктор Дровеньет, вот начал 20 века, он привез еще с собой еще 8 семей на самом деле там и там, там было-то целые бунты опять так же, там а что писатели, били французы всегда да не нет не, не, там не наоборот там, там французы считается что всех обижали потому что они э, рус, русских сотрудников не пускали в подвалы <свят> вот, они как бы они закрывались там работали значит а там все остальным там типа ну, молодцы там значит подтащи то подтащи это а, вот и там даже кляузы какие-то писались значит э, э, э, французишка ваш совсем да уже. да да да вот это было нет это точно Возвращаясь к теме качества И все-таки есть ли какой-то секрет? Ну, хорошо, вы привезли французского консультанта, но этого уже явно недостаточно, чтобы привить культуру методичной работы к местному персоналу. Или этого хватит? Да, знаете, ну вот мой опыт покажет пока пока я жорж Бланга, <смех> отправлять обратно не собираюсь <смех> скажем так но я думаю что просто не одно поколение должно ротироваться чтобы чтобы правда вот культуру производственную восстановить на там должен какой-то уровень она а была, была в обновь ну, ну, ну вообще как бы конечно там когда-то в, в начале там да и на самом деле у нас много великих и работало, и выпадок-то оно пришло сравнительно недавно, это там 80-е, 90-е года. Угу. До этого у нас, в общем-то, были отличные специалисты, и, в общем-то, процветал. И, в общем производственная культура была абсолютно классная. И на самом деле у нас есть до сих пор представители даже той культуры, которые, в общем сохранили хоть что-то. Старожилы. Да, стражилы, которые, которые, в общем-то, вот, с давних времен уже работают в Абрау-Дюрсо и... Как они делали, делали даже то игристое вино на тех инструментах, которые у них были, мне даже сложно представить себе откровенно. Павел, простите, я mm -hmm. очень далек от шампанского. Mm -hmm. К вину сделал несколько лет пару шагов, но mm -hmm. к шампанскому нет. Mm -hmm. Я просто готовился. И прочел, я знаю, что вроде как, после того, как по приказу Александра II был создан Абраудерсо, сначала туда завезли, купили немецкие рейнские лозы. Потом, значит, начали французов закупать. Значит, у вас там есть остаток немца. Три дома французов, еще что-то. А лазат какая че обрав а дюрсо русское вино и шампанское оно какое оно? Французское, оно немецкое оно какое оно наше. Слушайте, у нас э, историческое достаточно большое количество э, вино, сортов, сортов винограда. И, ну, понятно, что традиционные, вообще, вот как если говорить о шампане, да, о, значит, французском, наверное, да, наверное. французском, значит, там, ну, там, на самом деле, не настолько принципиально, откуда глаза, насколько принципиально сорта. Сорта там могут быть только три. Это шарданы, пенонуары, пеноминир. Ну, и там за исключением еще есть два, но которые, в общем, нигде практически не используются. А, по-моему, вначале привезли какие-то... А ри пр привезли ризлинг, бернес-веньон, но изначально, в общем-то, и задачи царю не ставил, чтобы мы там игристы, это появилась идея. И на самом деле первое шам... шампанское произведено было только в... в 1896 году. То есть основание в 1870 А 26 лет тому ушли. Да, шли к... Тому... И уже там появились другие сорта. Но э, у нас до сих пор эта история осталась. У нас есть... Э, э, практически во всех наших купажах нашего игристого есть ризлинг есть ли ризлинг всегда и ну и за исключением конечно там моносортовых вин, которые это чуть другая дисциплина, то в наших основных вот линейках там Виктор Дровини, классика это всегда есть присутствует ризлинг, мы от него особо не А есть ли какой-то лет назад, который привезем да? да? Но ну, не, но ну, он уже тут уже как бы все, вот, но мы его перезавозим активно, мы сейчас мы сейчас завозим лозы из Италии, из Франции, в общем -то. Вообще, на самом деле, это было до, достаточно долгая ломка и вообще, куда нам идти в, в стилистическом направлении. Потому что, на самом деле, гнаться за шампанью и пытаться максимально там значит, подобать ей достаточно бесполезная э, задача. Просто-напросто, ну, что если вот захотели прямо делать шампань-шампань, вот купить что-нибудь в шампании, собственно, как мы и сделали. Но если ты хочешь все-таки быть знаменитым не как альтернатива дешевая шампанскому, а как все-таки знаменитый мировой абра... Абрау-Дюрсо или вообще игристое вино из России, то придется выдумывать свое. Вот. И э, тут у нас э, все за нас примерно делают, потому что даже тот шардоне, который там, мы привезли из Франции и высадим в Обрадюрсов, он будет по-другому чувствовать. Просто это, этого не надо бояться и, и конечно, ну, как бы оно должно эволюционировать своим путем. Да, у нас там у нас более все-таки даже более минеральная почва, у нас более там какие-то такие плотные получаются там кремнистые даже в каком-то смысле там вина. И это все уже узнаваемости, да? другое дело то что там у нас в принципе вот эта вот ситуация по разделению терруаров как во франции там бордо бургундии даже много маленьких да там вот мы пока в эмбриальном состоянии как винодельцы есть, есть там как обрау дюрсо есть условно говоря защищенные географическое, географическое указание кубань но Кубани вы представляете, какая размера какого там собственно как я, правда, франция в СО, по сути дела, и да. в Каде и Фоногари и все остальные мы умещаемся и они мы абсолютно разные вот единственное что у нас есть правда свое и это очень интересно как потом выяснилось у нас есть автохтонные сорта то есть сорта которых вообще мир не видовал еще и которые при этом которые спокон веков всегда производились в России это вот я говорю про там в белых это сибирьковый в сибирьковый сибирьковый да. не слышал в, в, в, в, в, в красных это самый знаменитый наш красностоп золотовский это землянский черный да и вот мы как раз вот на винодельни винодельный ведерников который у нас в ростове на дону мы вот специализируемся на этих и вот один из наших такое видение то что в принципе наверное зарубежному рынку будет интересно пробовать что-то совсем оригинальное то есть не, не некие Подобие, то есть там реплики да, того, что вы уже сделали. Да, а вот попробуйте теперь наша А вот теперь давайте сделаем попробуйте, что вы еще вообще не сделали. И, и скорее всего, не сделаете никогда когда улетаешь из россии попадаешь в duty free когда попадаю в duty free улетая из россии всегда еще русское вино и почти никогда его не нахожу при этом даже возвращаясь из какой-нибудь австрии германии хорватии обязательно в duty free ты видишь десятки стеллажей заставленных локальными винами вы пытаетесь что-то с этим сделать нет, чтобы это вино стало там, лицом а, там, россии, мы, а не мы, только мы, водка да но тут на самом деле это не только в duty free касается конечно сложно и на самом деле не но мы, мы в последние года мы уже расставлены достаточно неплохо там мы со своими присутствуем отдельными стендами, только мы. Вот, вот, вот в чем проблема. То есть на самом деле очень сложно быть единственной там группы компаний, которая занимается российскими винами. Надо у нас какая как концепт, там репутация российского вина не делается там одним брендом, Нет. да? Это это невозможно. И вот в этом смысле массовости. А массовость это конечно, барьеры входа в duty free в, этой, в этом случае. Но просто дорого там большин, большинству виноделов становиться на полке duty-free Слушайте, но ну вы же политик, вы же можете продавить какой то политическую да, поддержку что, российского ну, виноделия, ну, хотя бы в том, чтобы в каждом duty-free стояли обязательно русские Я виноделия. уверен, что именно так эти сорта чужие, ну, в смысле, в других да, странах но... появляются, они не прокупают. Это я, явно не так. Я уверен, что они прокупают, но другое дело то, что у нас как бы, в общем-то, в целом, и это не только касается free у нас цепочка цепочка ценообразования вина она достаточно пока не очень развитая точнее она очень дорогая дорогая это конечно пока еще эхо тех гламурной жизни там значит, прошлых лет да, когда там в общем-то никто особо на цены вина не смотрел и в общем то можно было в 300-400 процентов наценивать вещи даже из европы которые там вот но мы собственно и этой работы занимаемся мы говорим, ну ребят но ну мы же не из европы что вы, Настя, по такой а, же это Восприятие. Да. Вы, вы алкоголь, алкоголики, алкогольщики да. У вас денег курник. Да да, да, да, да. Вот. И, и тут, конечно, э, слушайте, ну это эволюция определенная. Становится лучше медленно, правда? Значит, будем надеяться, что философия будет изменяться. в Последний час вот вылетал э, недавно. Все-таки увидел еще один стенд дополнительный, где там присутствовала. Другие наши коллеги, ну, второй такой полноценный с Фенагории, наверное, а? да? А? Фенагория, была. что у 100, был... 100 оттенков красного, это прекрасные, ну, да, да, конечно, более того, что зарабатывают там на ради с нами отличные там призы уже международные. не, они тоже движутся с семимильными шагами. А скажите, алкогольная промышленность еще с царских времен считалась одной из основ типа правящего режима? Да, ну конечно это крепко и алкоголь, но все равно. А расскажите о а вино. Вообще это выгодный бизнес или или это все-таки любовь больше, чем бизнес? А, как это есть, знаете, как сколотить небольшой капитал виноделия? <связать> Не знали бы мы давно бы уже этим занялись, <связать> конечно. Зайти туда с большим капиталом вот а, ну, и усечь да. его до маленького Прекрасно. Ну, да, да. вот и терпеть до маленького но на самом деле мы тому исключение честно уже без личной скромности признаюсь есть в этом мире проекты, которые, в общем-то работают как прибыльные компании ну а браудерство тому там не исключением мы там Сколько прошлый год мы закончили 2 миллиарда 200 и беда и там, почти миллиард 100 чистой прибыли что в принципе конечно даже в контексте маржинальности это очень неплохо там. Это, прибыль. это прибыльно но ну, мы бы так знаете если бы это не было прибыльно мы у нас бы и наверное этот путь развития бы приостановился слегка, а может быть водку еще делать? Прости господи. Не, но мы див... стараемся диверсифицироваться. Вы абсолютно правильно говорите. Мы, мы сейчас мы запустили недавно совершенно. Ну, Во-первых, мы сильно развиваемся в тихих винах, потому что, ну, просто монопродуктом вообще невозможно, да, оперировать. Мы в начале этого года запустили. А тихие вина, вина, вина это без пузыриков. Да-да, для нас шим... простите, шампанистов Простите. Для нас шампанистов все остальное тихие вина. А -а -а. Вот. Ну. это мы-то игристы, а они тихие. Я понял вот запустили в начале года свой первый коньяк да вы что да да значит он называется как раз 1870 год, год основания. нашего основания mm -hmm. да значит мы начали коммерциализировать вещи которые нам мы просто всегда их делали ну на месте но нам они очень нравятся, но мы как считали что а, для собственного стола? Да, для Сэба, потому что Потому что виноделы тоже, знаете, бесконечно, вино хлистать не могут. Ну, ну, как бы животик заболит. Минеральная вода нет. Да, думаю, нет, ну, вода, нет еще... Воду мы начали производить это очень полезно, но мы начали сейчас недавно запустили наши, наши настойки. А, настой. У нас есть, в общем такого кубанского уже стиля настойки это, это дистиллят виноградный. И выстроены на 7 овощах. то Он так и называется: 7 овощей. То есть, это самогон. это Нет, это 10 лет. А это, как же это, кубанский это самогон должен быть? Ну, мы все-таки рефинаты в этом смысле. Вот. И мы чуть почище это все делаем, и попятибельнее. Вот. И только что мы ее, собственно, выпустили с очень неплохим на самом деле успехом в на публику уже ну, просто даже этот у нас раньше даже лицензии на производство крепкого алкоголя не было мы этих пузырях все, гостям наливали и все не говорите никому не, вот, бог, а, нет, не, не расскажем коктейли но... в ресторанах наливать можно мы проверили да. так можно да. вот. и ну да вот водки сложно откровенно говорю это прям гиперконкурентный рынок которым там но ну, маржинальность не очень что пьют в россии вы как винодел наверняка следите за этим рынком что пьют в россии и когда пьют в россии вот есть легенда что весь алкогольный рынок в россии делится на новый год и все остальное но ну, у нас пока так вот. но не на всем рынке видите у нас еще можно там в... есть много разных праздников теперь у нас есть праздник там нерабочих будней или как они там называемая да да да да там ну но ли шампанское в честь нерабочих будни первый месяц пили отлично совершенно потом поняли что это все надолго и праздновать уже особо нечего поэтому значит все-таки дешевая водочка с пивом они как-то больше заходили шампанского покупают у вас в декабре ну если говорить сейчас вот по количеству бутылок бутылка не скажу но это 50 процентов не как, у нас-то он, понимаете, у нас, мы это называем четвертый квартал, просто, просто еще вину надо доехать. А, да. еще и заезжает немного, да? да? Да, Вот, по, по, вот, поэтому, соответственно, мы там где-то, начало октября, и вот у нас начинается вот прям елка на носу. Больше <див stepped> половины вашего дохода <говорили> это <говорили> <в детстве> праздники. <говорили> да, да, да. И эм, не, мы пытаемся в общем какими своими маркетинговыми значит э, приемами из сгладить это и я думаю что в этом году как раз получится что ну, в этом году предсказывать вообще сложно все но в целом там, мы когда -то доходили то что у нас 35 и 40 было но опять вот потихоньку все равно возвращается ну потому что видимо это скорее связано с потребительской способностью в новый год бутылку то точно придется купить да, а, там, а в сентябре вот абсолютно не обязательно ее. И тут, конечно, у водки, коньяка, у там, да у пива, но там намного ниже, то есть этот как это, Праздничные... праздничный этот спрос, то есть они, очень, ну, они более ровные в году идут. Вы понимаете вине, понимаете, как его делают? У русского человека, тем более родившегося в Советском Союзе, всегда есть ощущение, что его обманывают паленая не то из сухого из пластмасса еще что-то сколько стоит с... настоящее вино самое дешевое но я бы меньше 300 рублей на это не тратил а -а -а. вот и это будет я не говорю, что она будет качественно, я говорю, что она будет настоящее и натуральное и вино жестокое. из вина. да Но кстати еще один хочу миф разбавить, то что вино делать из порошка это очень дорого. оно значительно дороже, чем вина из винограда. Просто, когда мы говорим о фальсификате, это скорее просто набор юного химика и там добавки не вина из эмульсии или высушенного порошка, вина. А это там кислоты просто добавляются с, с краской и там вода это чуть другое вот этого лучше не надо значит все-таки э, у нас есть такая категория как винный напиток она может опускаться ниже э, то есть потому что это они заранее говорят что это мы не вино мы там с добавлением вина там и, и так далее да? вот. но если говорить о натуральном вине я бы ни на российских, ни на зарубежных производителей не смотрел ниже 300, чтобы попасть. Четыре года назад вы называли цифру 160 108 Ну, у нас, в общем-то, много чего поменялось. Это у нас и, во-первых, себестоимость продукции, как вы понимаете, меняется регулярно. Да? И, в общем-то, Россия далеко не дешевое место, чтобы производить вино. Ну, откровенно, а я бы сказал, дорогое, учитывая там, то, что у нас, в принципе, пока прогресс там эволюция там государственной поддержки она чуть отстает от европейских стран но соответственно все что мы там покупаем инвестируем это все в общем накладывается на мы начали говорить о семье и я был в конце буквально несколько вопросов задал уже о вашей семье вы растите детей вы их воспитываете как наследников вы видите в них продолжателей своего дела я буду рад если кто-то возьмется продолжать я буду этому искренне рад но я не позволяю себе навязывать вот эту идею что вот учись будешь потом также мне кажется что на самом деле тут важнее дать максимальное количество инструментов для того чтобы они сами решили для себя что вообще чем они хотят заниматься и когда там сейчас мне Средние иногда рассказывают, что а, я, я вот всю жизнь буду просто на лошадях кататься. Я такой, Ну, тоже вариант, но, ну подумай ну, там не, дальше. То есть вы не ставите себе цель продолжения династии титовых, как, ну, я, скажем, виноделок или предпринимателей? Отчасти, знаете, ставить цели можно какие угодно. Еще раз, я, я, бы, я буду очень рад, если я приведу одного из своих детей к продолжению данного дела. Но только я еще понимаю, там на опыте других династий, то, что э, приводить и рассчитывать мне, как там отцу, можешь сколько угодно, э, значит, ты будь, или получишь или ребенка абсолютно там продолжателя, который не хочет вообще продолжать, но при этом, поскольку я ему сказал, он это будет делать всю жизнь и будет достаточно недоволен этим, да? или э, ты просто э, там в какой-то момент там эмоционально потеряешь там свою там, второе поколение и в общем-то все так или иначе там легенда того что третье поколение как правило все профукивает на с... деле да, я, я пытаюсь все таки быть там опять же исключением из правил и ну довести как-то знаете без навязки то, то что я в общем-то буду очень доволен, если они будут разбираться но как мне сейчас там они возраст еще небольшого достаточно поэтому сейчас они не могут сейчас решить, нравится им вино или нет. Ну, объективно говоря, им не, я им еще не наливаю. Соответственно, да, они ездят, да, они понимают, что там масштабы, да, там, они видят, что такое браудерсу, они видят, что там все родители, там, одноклассников знают, что такое браудерсу, и, в общем-то, это там и в каком-то смысле, там, конечно, радует и пострекает но... Пока они не проявят свой интерес к нашему делу, то, в общем, я, наверное, не буду настаивать. Такой вопрос тоже от человека, который крайне мало разбирается не только в вине, но и в этом бизнесе, но мне кажется, мне точно очень интересно. А вот российское вино, все-таки территория у нас традиционно невинные. Ну так уж случилось, да? Насколько оно российское? Бутылки российские, а, а вино из того, а лоза я знаю, что не очень российская, а этикетки, а пробка, а там вообще сколько в русском вине не русского, так сказать. Мы скажем. все покупаем, кроме лоз. Мы все или производим, или покупаем в России. Бутылка российская, она производится здесь иностранными компаниями, но она российская. Этикетки российские, проблемы скорее в бумаге и другом сырье, потому что у нас особо этого нету, значит, соответственно, коллеги, которые печатают для нас этикетки, они все привозят из-за рубежа, поэтому все-таки есть зависимость у нас, от там валютная некая значит мюзле ну это решеточка которая там вообще смешная история конечно это в общем-то крутит ее здесь а проволока там сейчас правда не проверял давно но была итальянская проволока, в, этой, в, нашей металлур... проволока. Да, в нашей металлургической стране Крашенная проволока она должна обязательно приехать оттуда вот. но по моему уже сейчас слава богу поменялось вот ну и исключение там большое этому пробка ну пробка у нас пока никто не вырастил и не в ближайшее время не вырастет скорее всего поэтому пробка португальская португальская же А что же вам винограда хватает неужели только ну, свою вообще мы в этом году живем в первой, в новой реальности когда у нас и выбора то особо нету то есть мы, у нас есть новый закон когда все что произведено из зарубежного винограда или виноматериала не является вином, и так надо ровно на бутылке писать, поэтому мы сейчас как раз сделали. А как надо писать, простите? Не является вином, вот это, ну, отдельная, конечно, То есть на французской бутылке написано? Нет, конечный продукт можно завозить, но там есть еще ряд ограничений, когда там сейчас слегка даже знаменитые очень виноделы франции слегка не смогли получить марку. в общем. Ждем поправок, но это э, другой чуть. Но, в общем-то, у нас нет сейчас возможности э, реально завозить виноград или виноматериал. А вы завозили делаем... Мы раньше завозили, сейчас в этом году мы э, делаем ряд, в общем-то, больших достаточно сделок по покупке э, площадей виноградных, плюс еще сорсим у наших коллег э, вино, в виде виноматериала э, для нас сырье. Там, а скупаете, российских скажем, коллег да? российский а раньше так. откуда было вино южная африка прежде всего это ну мы считаем просто это даже не по цене он как раз очень дорогой был мы сейчас как раз, как раз упали по цене но он просто был очень качественный нам очень нравился под, под шимпонизацию. вот чуть-чуть из италии да. то есть обрау дюрсо был раньше таким ну, космополитом да. ну, там, а и... теперь свой ну, родной 5 в чем дело в общем то это же это же эхо наверное скорее всего, советской философии виноделия до да, которая в принципе была достаточно большая но никаких не было проблем там вном взять Смотрите, где все основные все заводы игристы молдаве какая Ну там нет они в санкт-петербурге самые крупные а -а -а. в москве в нижнем новгороде но там с виноградниками откровенно, не очень молдавский виноматериал опять же если как если бы вы там не запретили он был разливался Просто когда ты переводишь это на некие там уже, считайте, там ну, производство, в большом смысле этого слова, то ну, считалось нормально просто привести виноматериал оттуда. Потом еще, э, пардон, 80-х годов запреты, да, когда там корчевали лозы, вырубали. А, Михаил же, Сергеевич. Мы, он, он, Да, он, он, у нас же сильно снизились площади и до сих пор особо не вырастают. Так, а браудерсу пострадало тогда? А браудерство достаточно сильно пострадало, в общем-то. То есть вырубили? Э, ничего не вырубали, но запретили, в общем-то, ухаживать, и очень много вымерло было бы достаточно состояние. А как же бутлегер настоящий кубанский, неужели ну, вот так вот так это на самом деле сохранилось вот то что сохранилось то сохранилось мы любим спрашивать наших гостей о увлечениях остается ли время у винодела на что-то еще кроме производственного винодела может и остается вот у меня мало но ну, нет на самом деле я уже так как-то в последнее время решил в сторону, в сторону хобби все-таки сделать такой некий компромисс поскольку одно дело управления там достаточно большой компанией и конечно в принципе можно может сколько угодно часов за этим проводить тут как бы тут вопрос когда ты останавливаешься ну да я стараюсь значит все-таки периодически заниматься спортом но опять же я по полу как это обычно из как обычно у меня из хобби переросло это чуть уже в более уже в коммерческий проект этот вот спорт клубы варяг файджим которых уже четыре и стараюсь в общем тут как раз такое тоже комбинация знаете там чуть некой такой болезни за это все сейчас как раз запускаю достаточно большой фонд который будет поддерживать детский спорт я мне вот у нас как раз это вот наверное для этого и сделал я потому что даже раньше не понимал этого но у нас большая детская сборная которую там которую мы поддерживаем семьдесят человек да это только дети там у нас есть еще и там и профессиональные сборные и так далее и ну поэтому соответственно я сам должен как-то так заниматься ну и в общем то мне это нравится как то настроение повышается сюда сюда вот с тренировки приехал а вот этот паш эпизод специально для тебя я вижу что ты в значительной степени под обаянием нашего собеседника тема о том какой он культурный воспитанный человек уже не первый раз поднимается этот культурный человек три раза в неделю бьет других наверное не менее культурных человек ногой по лицу вот как тебе такое вот я не уверен, что остальные культурные. Ногой по лицу тоже не уверен. Это тайский бокс. Но то, что ногой по ребрам и сам получает, это факт. Я на него смотрел все время и искал. Вот какое-то тайское веселое ожесточение, которое есть в этих тайских боксерах. И... Как ты его так и не увидел? Очень вот интересно. это меня тоже удивляет, все-таки человек, который способен ударить другого человека по лицу, я все-таки настаиваю на этом ногой, в нем это должно как-то чувствоваться. Видно, он хорошо это прячет, а мы с тобой не докопались. Может быть. Ну и абсолютная уже патология в виде мотоспорта. Мотоциклы вот куда-нибудь уехать, куда глаза глядят, это вот мой лучший, наверное, отдых. Это же Сейчас. страшно очень. А, а какие мотоциклы? Спортивные или не, вот такие не, дыр-дыр-дыр? Не-не, вот дыр-дыр-дыр не, вот вот. скорее или внедорожные. Тут, тут речь не идет о том, что быстрее, выше, быстрее. мокрее. А скорее ехать по сторонам и что-то там впитывать в себя, и думать, впитывать, медитация. Но там же своя эстетика. Кто это? Харлей? У меня, к сожалению, уже очень большое количество, включая там Харлеев 9-10. Так, вопрос... так, так, так. Ну-ка, расскажите да. вот, а, там, а сколько я, всего их? Это хороший тоже вопрос, потому что я недавно пытался посчитать и до конца не посчитался Я думаю, что у меня где-то их штук 18, наверное, сейчас. В разных странах, в разных там, точках и России. Ну вот это сейчас, конечно, мой любимый момент в интервью. Это просто мечта каждого мужчины иметь столько мотоциклов, даже не в состоянии их все посчитать. Ты знаешь, впервые завидую нашему гостю. Ну, я, во-первых, не впервые. В первую очередь, воспитанию. Потому что, ну, обычно люди менжуются, когда говорят про деньги. А он так честно сказал, ну, первый миллион, мы, в общем, пропили и проездили с женой хороший отпуск. А я тебе объясню почему. Потому что это для нас с тобой миллион это что-то недостижимое, а здесь просто другой материальный уровень с самого начала. И, и там потратить миллион это как для нас с тобой, наверное, не знаю, в пивную сходить. Ну, не думаю. Я думаю, что это просто очень-очень хорошее воспитание. Вот реально, один из самых приятных людей. Напомнила Донжуанский список Пушкина. 8, 8, 8. Ну, ну, ну, Харлеев 18. Ну, э, ну, да, индианов да, сколько? Да. Не, Индианов нету, а то меня хирлисты убили: эм, э, Триумфы, Дукати, там, ну, там внедорожные всякие мотоциклы. Это а такая. какая из них подождите вот это называется ведро с болтами это Дукати, да? Я не хотел ни в коем случае обидеть. Привет всем хирлистам! Да, ну на самом деле есть такое: ведро с болтами но оно же душевное ведро. Как скажете, это, я... Это, это, да, да, ну в этом смысле американские вообще в целом мотоциклы знамениты. Ну, надо с собой ключики иметь. Что? Подкрутил и дальше поехал. Хорошо. Mm. Я передам. Шоу Первый миллион на канале 1 Битрикс прощается с вами. С вами был Денис Самсонов, Павел Кушелев. И наш друг, Господи, хотел сказать гость, но сказал друг здорово винодел во втором поколении Павел Титов. Друзья, спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Паш, скажи, чтобы ставить лайки.